Да вот, наконец, мы дошли до темы... Самого насущного. Э, к сожалению, сейчас насущной. Про экстремистские организации, про новые пакеты э, законов, которые уже, в общем, проштампованы. Как на самом деле это будет развиваться, чем мне это грозит? Вот я могу... Я запуталась, я пыталась честно изучить э, всю матчасть, и я так и не могу понять, вот, тот факт, что, например, ну, я, предположим, не я, да, ну, там, кто-то, Вася, три года назад переводил 100 рублей на, на поддержку признанной ФБК, признанной у нас экстремистской организации, Вот чем-то теперь грозит Вася. Я вспомнил Дмитрия Демушкина. Его осудили за то, что он по себя в аккаунте призвал людей выйти на митинг и разместил лозунг России, русскую власть». Его осудили. Эксперт-лингвист признал этот лозунг экстремистским «Россия, русская власть». По этому делу я описал кассационную жалобу, хотя абсолютно мы, мы с Дмитрием совершенно разных полярных взглядов на национализм. Но, тем не менее, настолько грязное дело, что я решил написать. Сам по себе лозунг России, русскую власть, суд признал экстремистским по иску прокуратуры. Но уже после того, как приговор в отношении Дмитрия состоялся, он уехал по этапу. Поэтому, как посмотрит вот сейчас право применение, я не знаю, я серьезно не знаю. Может быть, они обсудят у себя там на пленуме и скажут, ну, и те, кто три года назад помогал, давайте тоже привлечем. В какой форме будет вообще, э, в какой форме пленум, скорее всего, по этому поводу будет пленум, постановление пленума, в какой форме будет э, рассматриваться содействие именно содействием? Вот то, что вот я несколько статей написал про Навального, будет считаться содействием Навального? Может быть, тоже будет. Я бы считала. Да, почему нет? Те люди, которые выходили за Навального, получали штрафы за это, содействовали организации? Да. Те, которые переселяли донаты, те, кто поддерживали лайками все эти расследования. Конечно. Бог его знает, как они на это посмотрят. Но понятно, что правоприменительную базу именно готовят под то, чтобы это была простая, эффективная дубинка, которой можно будет просто идти и колотить по башке всех. Вот и все. Ну вот А что делать тем, кто сейчас как-то в задумчивости волнуется, например, и, опять же, хочет поддерживать ФБК, хотя его уже распустили. Но хочет писать про Навального, хочет лайкать его, там, длинные посты в Инстаграме. Есть ли какой-то способ себя, ну, хотя бы относительно обезопасить как-то? Или нет? Я не знаю. Настолько непредсказуемо право применения у нас сейчас, особенно в части экстремизма, настолько мощная и потрясающе эффективное Структура создана для того, чтобы противодействовать гражданскому обществу. Наверное, единственное, что очень хорошо получилось за 20 лет у этого государства, это создать эту структуру. Да, но У нас там сотрудников на это задействовано. Сейчас там раз в 10 больше, чем в СССР. В КГБ СССР было задействовано. Информацию научились получать он просто из тем, конфиденциальный аппарат обширнейший просто все университеты, все общества, где хоть как-то более или менее могут как возникать какие-то, не знаю, там сомнения в правильности действий руководства страны, все правозащитные организации все под контролем, все объективно под, под объективным контролем находятся на данный момент, поэтому говорить Гарантик, как действует, да. не знаю. Потому что понятно, что это база, которая будет позволять привлекать к ответственности практически любого, но привлекать будут выборочно, исключительно избирательно. Кого? но ну, кто? Того, кто представляет какую-то, не знаю, там опасность, либо, по мнению оперативных служб, будет представлять из себя оперативный интерес как организатор, как возможный организатор выхода людей на улицы. Ну, вас будет очень априэнтивный привлек, будучи вопером. Меня? Конечно. За что? За марш матерей. А! А что это вы? Марш матерей смогли организовать? Значит, еще что-то сможете. Очень опасный человек. И Агата тоже. А ее за что? Не отрекается же от матери. Кстати, да. России будущего. Это очень экстремистское высказывание. Все под контролем спецслужб. Абсолютно как в третьем рейхе будет только жестче, только хуже. Что делать? Гуляйте в парках, лечите зубы. Чтобы пойти в тюрьму со здоровыми зубами и под надежной защитой адвоката.